Вот смотрите, Ева Польна спела очень простенько, очень спокойненько, без напряжения. Давайте послушаем Маруф. Любите ли вы Маруф? Я, честно говоря, мне кажется, вы знаете, вот благодаря ребенку, декрету, вообще отстала от жизни. Мне надо как-то вливаться обратно в жизнь. Вот прямые эфиры, может, мне помогут. Чуть ли не впервые я слушала Маруф. Вот представляете, да, уже пенсия. Вот, ну давайте. Здесь будет сейчас совершенно другой уровень. Другой уровень вокала. Соберем рекламу. Вот где она это сделала? Она это сделала в миксте. Вот всегда сложно повторять какие-то, ну, не просто вокалы, какие-то даже звуки вот такие, но она это сделала в микст. В микст и набычилась. Здесь она это тоже делает в микс. Обратите внимание на ее чудесное лицо. Она все приподняла себе, да, и вот в эту зону, грубо говоря, как бы мне помаду по себе не размазать, она направляет звук на выдживается, сделает его вот таким. Так, ой-ой-ой, а вот этот воу, она задела твердое небо, да, билтинг, народный звук. Угу. И сразу динамика регистров. Да? Сразу пошла динамика регистров. Грудь, голова, на фальцет. Ну, то есть, понимаете, сравнивая с Евой Польной, это совершенно другой уровень вокала. Опять срыв. И здесь очень мягкую она использовала подачу, да, такой вокальный нос, смотрящий в микс, но очень спокойненько, да, то есть когда она пела вот это спокойное место, что получилось? Мимика практически отсутствовала, да, то есть нет вот широкой позиции, каких-то таких вещей, то есть все очень спокойно. Так, вы там в чате не ругайтесь, давайте по существу. Мы слушаем Маруф, но как бы у всех свое мнение, каждый имеет право на нее поэтому я высказываю свое вы высказываете свое там в чате пожалуйста но не ругайтесь только и вот все время у нее, и в этой песне, и вот еще одну я послушала очень много, знаете, срывов, да, хмыков. Такое ощущение, что она у Ирины Цукановой училась, честное слово. То есть прям вот я все приемы Цукановой слышу реально у Мару. И послушайте, какая ритмика, да? как она круто работает с ритмом в голосе. То есть прям, ну, вот снимаю шляпу, которой у меня нет. А здесь, смотрите, она пошла в микс, она напряглась, она даже немножечко наклонилась, да, чтобы диафрагмы себе помочь, то есть пошло напряжение, и микс такой у нее здесь с народным оттенком, то есть она смешала микс с белтингом и стилистически окрашивает чуть-чуть, ну, как бы таким народным звуком, опять там срывы, то есть очень много всего намешано. Хотя музыка такая прям экстра современная, но как бы да, никто не ругается. Круто, все, супер. Я спокойно. И, конечно, использует «нобычность». Ну, как бы, «нобычность», знаете, я говорю очень простым языком, для того, чтобы простые люди меня понимали, да. Вот. И сейчас как раз на этих примерах вы можете понять, как это реализуется в песнях, вот услышать вообще, да. Если бы это было спето без «нобычности», оно бы так круто не звучало. Очень много книг, И, конечно, используют вибрато. Ну, в общем, все, что только может быть, оно здесь есть. То есть вы слышите, что совершенно другой уровень вокала. Давайте, вот еще одна у меня есть песенка. На самом деле, Марув. Вот это Said Song. Здесь в комментариях народ писал, что как бы очень глубокий смысл у этой песни. тоже идет динамика, звук с воздухом звук без воздуха, очень мягкий красивый у нее фальцет, вот тренируйте это прям у такие, знаете, песни как э, распевки, мне надо взять себе тоже на заметку, что у меня сейчас прям несколько учеников работают над динамикой как раз таки грудь-голова да, над фальцетом, беру себе на заметку Маруф, Спасибо большое Какой красивый фальцет. И здесь, смотрите, какой классный мягкий переход в микс, да. Ну, микс опять-таки через набычность, да, такой объемный. Нелизмент. И обратите внимание, как она отрабатывает мимикой лицом. Вот у меня есть ученики, которых я не могу прям вот заставить открыть рот, все когда-то зажато. Но смотрите, если вы хотите спеть как артист, вы должны прям скопировать с него мимику. Это сто процентов. Вот смотрите, здесь у нее в этом кусочке очень интересно. Идет динамика приемов и динамика громко тихо. Да? То есть, когда она уходит на фальцет, у нее тихий звук, когда она идет на микс, да, у нее более громкий звук, она прям подачу дает. Вот вам закономерность: раз, два, раз-два, раз-два. То есть постоянно меняет. То есть нет такого, что раз, раз, раз, все. Тихо, и потом два громко, да, потом раз, раз, раз, тихо, два громко. То есть должна вот эта ритмика быть обязательной и вот здесь тоже очень хороший пример.